Там, где клен шумит Над речной волной говорили мы О любви с тобой Отшумел тот, как солнце Бродит в мгла, А любовь, как сон Стороной прошла А любовь любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так, но уносит вдаль. Печаль раздам, не вернется вновь. Ничему теперь за тобой ходить, ничему теперь и цветы дарить. Ведь любви моей ты не смог сберечь. Поросло травой место нашей встреч. Поросло травой, поросло. Росло травой место наших встреч, там где клен шумит над речной волной, говори. Тот кнем в поле бродит в мгла, а любовь, как сон, стороной прошла, а любовь.